странник, и он же князь Шаховской. У меня хранятся его многие книги с дарственной надписью. В переписке он упомянул, что его сестра, княгиня Зинаида Шаховская, редактор единственной Европы газеты на русском языке, в Париже русская мысль. Ей ничего не писал о знакомстве брата, но стал её бомбардировать со своими статьями. Общие ответы и потом. Потом она написала. Уважаемый господин, во-первых, научитесь писать по-русски, а не советской газетчиной. Я страшно обиделся, затем перечитал писанины и понял, что она совершенно права. Назло стал учиться писать по-русски. И тогда следующее письмо было, цитирую недословно. «Уважаемый, во всей Европе имеется единственная газета на русском языке. У вас в Израиле имеются несколько, тогда... «Были благие времена, и было много изданий на русском языке. Вы ведь там печатаетесь, пишете неплохо, продолжайте туда писать. Дайте русским людям возможно опубликоваться в их единственной газете». Сильно разозлился, но теперь понимаю, что она была права. «Может быть, через русскую княгиню мне был дан сигнал сверху заниматься еврею, еврейским». Но русскую мыть все-таки пробил. И через ныне уже покойного, очень достойного человека Кирилла Помиранцева. И он предложил мне вести раздел Советы врача, который я вел более 10 лет. Но это отдельный рассказ, где было много намеков к возвращению к Господу. Затем лекции для еврейской аудитории в университетах с такими китами израильской медии, как Герон Лондон, Рафи Геннад, Яков Агмон. Это не то, чтобы похвастаться, а сожалеть, с кем я имел дело. Выступление на радио, Галей Цаль, Решет Бет. Прекрасное взаимопонимание на религиозном радио партии Мавдаль Аруд Шева через пациентку, рожденную заново, попал дважды на телевидение в популярную программу Бена Кисаут между стульями с Амосом Арбелем, если кто-то помнит эти передачи. Итак, мы, извините. Не надо забывать, что мы были больны новостями, ведь пережили войну Судного дня, лианскую, Ливанскую Мефцалитани, Ливанскую Шломагали, войну Персидского, Гали, Гали, Персидского залива с 39 ракетами, да еще пять лет тоже под советскими «Катюшами» в Кириадшмуна. Итак, больные меди не могли прожить и полчаса без новостей. Только сегодня я понимаю, как травил свою психику и насколько пресса, радио, телевидение целенаправленно настроены на оглупление, озлобление, промывку мозгов в нужном для них правящей партии направлении могут оболванить любого неглупого человека. Все актуально на сегодняшний день. Итак, Каждые полчаса новости, сидишь у телевизора до 30 программ, которые э, мельтешишь через дистанционное управление, да еще две русские программы из Москвы, да еще две израильские программы на русском языке, мелькает до полного отопления, голова трещит до оды, пока не зашипаешь перед монстром телевизором, а еще надо зарабатывать и учиться. Как жил и выжил, уму непостижимо, только с... Помощью. Видимо, для опыта должен был пройти все эти испытания. Мой старший сын Хазар Батшува, стал Хариди-ортодокс, женился, родил нам внучку, Мирочку по имени покойной мамы. Вижу счастливый человек. Как-то подошел ко мне и говорит, «Папа, хочешь, чтобы я бросил курить?» и Он травил себя более 10 лет. Я остолбенел. Долгие годы мечтал об этом. Ну, конечно, я хочу. Тогда закрывай телевизор, а я прекращаю курить. Заключили сделку. Слава Богу, свободны, дышим, гуляем, говорим и живем. Живем полноценной, неотравленной жизнью. Поверьте мне, не страшно, даже приятно, как и вернуться к истине, к Господу. Затем мы стали сокращать дозы радиотравления, пока не остановились тогда на новостях один-два раза в сутки и на РУЦ-ШЕВА, иногда Река. Внезапно открылись чудеснейшие религиозные радиостанции: Колено Радио-10, Колемет, коль Хесет, коль Симха и прочее, где только хасидская еврейская музыка и передачи э, о возвращении к истине, к истине, самих переживших, беседы мудрецов о Торе, великолепное чтение псалмов и никаких новостей. Это подарок Господа, его народу Израилю перед приходом Машииха. И еще случайность, в кавычках, мне дают возможность вести свободные врачебные и лечебные передачи в сопровождении музыки. Разве это не явное чудо? Кто я такой? Почему такой подарок? И уже после моих встреч с доктором Кашпировским в Израиле я планировал массовую помощь евреям через средства коммуникации. Любую вещь можно использовать и на плохое, и на хорошее. И я много работал с новоприбывшими, в том числе и пострадавшими от Чернобыля. Но аудитории в Хафе, в краю Кармели, э, в Иерусалиме, на Ареи Кармели, в Тель-Авиве могли вмещать максимум до 500 э, зрителей. А теперь Господь сделал так, видимо, пришло время, что я могу через радио дать помощь сразу тысячам евреев. Э, религиозные радиостанции работают. И пусть вас не волнует незнание иврита. Мои уроки устроены так, что иврит знать не надо, как и не надо понимать. Имеются еще другие пути лечебного воздействия. И я благодарю Всевышнего за, за возможность помочь евреям. Дай, Господь, возможность служить тебе и твоему народу. Спасибо большое. У нас есть несколько минут, довольно ограниченное время, когда вы можете задавать вопросы, советовать предложения, сообщения о результатах наших встреч. Кто хочет говорить, включает микрофон и начинает просто говорить. Спасибо вам. Вообще, евреи говорящие, народ, что это наш Между прочим, кто может сказать, сколько сейчас участников? Нет, действительно, с разобраться. Сегодня мы не записывается, эта запись, это передача, поэтому, если у кого есть возможность сделать запись, он это может сделать. Я хочу сказать вам большое спасибо. Мы с удовольствием слушаем все ваши лекции и ждем, когда вы появитесь. Надеемся, что встреча с вами даст нам здоровье, и мы будем здоровы. Спасибо вам. Амен, говорят, у нас. Большое спасибо за добрые слова. Они многое дают. Спасибо, Иван. Желающие, проснитесь, евреи, мы еще не занимаемся Сколько людей, можете сказать? Если кто-то новый хочет подключиться, что он должен делать? Вот мы посылаем ссылки свои, ваши вернее. И что ему нужно сделать, чтобы... И какое-нибудь определенное там сообщение должно дать или нет или а какая связь у меня и Я спросил, я его, это, это не человек, это челове, это человечище, которое я знаю 80 лет. Это друг моего детства, Костя Ячинка Константин, который живет в Риге, которым знакомый с пятилетнего возраста. У него я послал его на скайп, на но я думаю, это то же самое, если он нажимает там на Да, вот это, да, да, который это. Ну вот если он там слышит сейчас, мне очень желательно было. Потому что это странное явление, но это факт. Когда-то Лея младше меня на 10 лет. Это целая эпоха. Когда мне было 20, ей было 10 лет. И когда мы с ней встретились, поженились, я ей много рассказывал о моих друзьях. Для нее это были легенды, легендарные люди. У нас было когда-то 4-3 мушкетера. Это Марик, мк Эммануил Богданов Марик Косой. Это был Игорь Горбинчук, который в Липецке сегодня живет. Это был я. Все были роли из трех мушкетеров, всех четверых. И вот интересно, что прошло 85 лет, 86 почти. И мы встретились, то есть мы встретились раньше уже, лет на, на 20 там назад, 10-20, и в скальпе мы можем встретиться. И эти легенды, легендарные люди, которых она слышала, с, с, ожили, стали живыми, большими друзьями. И вот один из друзей, Костя, который в Риге, я ему послал ссылку. И очень хотелось бы, конечно, если он слышит нас, чтобы он подключился, тоже сказал бы хоть пару слов. Но неважно, если у кого-то есть что-то сказать, пожалуйста, потому что каждое ваше слово, участие, я уже объяснял, что чем нас больше, тем лучше. У каждого есть воздействие подсознательное, лечебное, чем больше участников, сильнее лечебный эффект. Если у кого-то есть что-то сказать или сообщение об изменении, мы уже встречаемся, как Клея подсчитал, уже довольно долго. Говорите, если нет, то, как обычно, мы перейдем к нашей центральной части, к обучению самоисцелениям. Хочу знать. Так... Очень хорошо. Слышна музыка? Не слышно? Ну хорошо. Главное, что я слышу. Все-таки, наверное, слышишь Очень тихо. Вот сейчас, вот сейчас есть, сейчас. А, очень хорошо. Занимает время. Итак, все выключают микрофоны. Кроме меня. Я включил его. И начинаю работать. Устраиваемся, как обычно. Кто как. Кто сидит. Кто лежит стоя а кто-то занимается своим обычным делом и находится в диапазоне слышимости про себя мысленно можно произнести пару фраз после этой, этого урока после этой встречи после упражнения на расслаблении я буду спокойнее, всегда, везде, в любой ситуации. Неприятные ощущения проблемы, физические, чувственные, душевные, уходят, тают, рассеиваются. Внутренние силы активнее. Меня не нужно слышать, не нужно вслушиваться в значение слов. Есть люди, которые плохо слышат, это не имеет значения. Есть люди, которые вообще не понимают языка, скажем, не говорящие, не знающие русского. А есть просто дети, которые вообще не знают никакого языка. Лечебное воздействие от этого не менее эффективно. Как некоторые сообщают, даже есть воздействие на домашних животных. У кого-то лежит кошка, котик, владеет животик. мулыча слушает нас. Вот собачка. Пожалуйста, выключите микрофоны, потому что все микрофоны включенные дают постоянный звук, который нам может помешать. И так я буду спокойнее. Неприятные ощущения проходят. Обмен веществ, метаболизм. Потенциал повышается. И мысленным взором, мысленно проходим наше тело. Ноги. со всеми органами мужчина его, женщины ее, до копчика. Лучше всего начинать с ног, стопы ног, голеностопные суставы, икры, голени, колени. Мышцы, они не давят на кровеносные сосуды, они раскрыты, и к тому месту приливает кровь, жидкость свежая, тяжелая, и теплая. Могут появиться определенные ощущения, хотя не обязательно. Приятная усталость, усталость может быть приятная. Тот, кто занимается спортом, в спортивном зале, знает эту усталость. Тот, кто занят производительной работой, скажем, уборкой дома, активной, кончил, сделал, приятная усталость. Кто-то провел длительную беседу, приятная усталость. Что-то после долгой, плодотворной прогулки с мыслями, разговором о хорошем, приятно усталость. Усталость тоже может быть приятной. Все ощущения нашего лечения должны, обязаны и бывают только приятные. Приятная усталость. Свежая кровь, жидкость тяжелая. Тяжесть. Приятное, свежая кровь жидкость теплая, тепло, как токи приятные, волны проходят, очищает от всего наносного вредного, чувственного, душевного, физического, успокаивает. Обезболивает И исцеляет Даже такие проблемы Которые в обычной Конвенциональной медицине считаются не Или как выражаются врачи На всю жизнь До конца Хотя я советую этому не верить Очень много чудес происходит На уровне медицинского чуда Эта установка на всю жизнь, навсегда неисцелимая, она совершенно неверная. Это не так. Я свидетель в результате 60-летней деятельности врачам, свидетель таких событий, изменений, исцелений. Нам очень важно, если кто-то почувствовал в результате нашего воздействия общего, какое-то улучшение, очень важное сообщение. Пример заразителя. Хороший пример тоже заразительный. У кого-то стало лучше с памятью. Кто-то стал спать, а раньше страдал бессонницей. Кто-то просыпался от кошмарных снова, а сейчас нет. Кто-то храпел до такого состояния, что семейная жизнь нарушалась и не храпит. Кто-то не мог подняться. Сейчас начинает немного работать ноги, которые долгое время не работали. Кто-то видит лучше кто ощущает запах и вкус, а раньше этого не было. Все эти сообщения, они очень важные, тем более, если проходят болезни, иногда очень серьезные. У каждого возникает мысль, понятие внутреннее, что если ему помогло, то почему бы мне не, мог, не могло помочь? Если ему помогло от этого, Почему не может помочь от другого? Вообще, если это общее, мы улучшаем обмен веществ, метаболизм. Это очень легко доказать. Анализы в своем Купадхулиме, стандартные анализы крови, мочи, говорят о том, что меняется обмен веществ в лучшую сторону. Например, если высокий сахар, он снижается. Низкий сахар повышается. То же самое с кровяным давлением, холестерол, жиры в крови. Эти показатели фактически проходят у всех, только не все измеряют это. Но у того, у кого это проходит, улучшается, исцеляется, он просто обязан сообщить, потому что есть столько людей, страдающих этими проблемами, которым ничто не помогает. Никакие лекарства, никакие методы, никакие способы. Положительный пример заразительный. Я могу привести свой пример. В последнее время, особенно после Двух приступов короны Я ощущаю ужасную слабость Разбитость, усталость Иногда прихожу к вам Навстречу Обессиленный Еле доплетусь До кресла Чуть живой, еле говорю И выхожу после нашей встречи с вами Всегда обновленный Полная жизнь, жизненной энергии, желание жить, жить — это творить. Желание приблизиться к Создателю, послужить еще, сделать митцву, еще митцву, еще митцву. Например, я регулярно хожу в Беткнессет, в синагогу. Не глядя на условия, даже дождь, холод, как сегодня было. И спрашивай, для чего это делаю. Ну, во-первых, послужить всеми силами тому, кто дал возможность. Но еще есть три причины. Я уже человек взрослый, пожилой. Есть обязанность мецва такая ⁇ встать при виде, при входе пожилого, старого человека. За Встать. Это первое мецво. Я даю человеку выполнить мецву, встать перед старшим. Вторая мецва ⁇ если я в свои 86 болячками своими, набирая сил и желание прийти в такую погоду, на такое расстояние, когда меня никто не заставляет. Так как же мне, другой, кто думает, как же мне, как мне это не сделать? Это вторая митва, пример. И третья мецва, которую выполняю каждый день. Среди наших молящихся есть многие, у которых Отцы ушли, остались без отцов. Любовь никогда не пропадает. Она становится более ясной, резкой, острой. Почему я не сказал, почему я не прикоснулся, почему я не обнял, почему не поцеловал, почему не извинился? То есть то, что было испорчено когда-то в юности, в подростковом, в резком возрасте. Я даю возможность и обязываюсь взять на себя обязанность того, у кого нет отца. Он может сделать что-то для меня здесь, на месте, в Беткнессе. Может сделать для меня за счет того, что он не сумел сделать для отца. Плата за прошедшее, за прошлое. Тоже интересное явление. Кто-то из молящихся ко мне обычно подходит утром, можно сказать, множество людей, желает Бокертов. Кто-то из них спросил, как по-русски Бокертов. Я говорю, доброе утро. Что такое «доброе утро» Бокертова? Я ну, это Бокер переводится «хорошего утра». Но «доброе утро» – это намного выше, глубже, чем просто хорошее. Доброе утро. И у нас сегодня в нашей синагоге есть менян, который собирается в 7 утра. Называется «доброе утро». И иракские евреи, и марокканские евреи, и сабры подходят ко мне Пять, шесть, иногда десять человек. Доброе утро! Многие слышали от а других, не зная значения, но с такой любовью говорят «Доброе утро!». Кому интересно, он может посетить нашу синагогу в Ромод Аллы и услышать эти утренние пожелания. Благословение «Доброе утро!». Многие задают вопрос, к чему ты ведешь разговоры развлекательные отвлекательные. Я каждый раз объясняю, и сегодня еще раз хочу объяснить. Если у тебя болят колени, ты ждешь с нетерпением, когда доктор, чудесник этот, кудесник, коснется моих колен, скажет про мои колени, чтобы прошли колени, чтобы стали ходить, чтобы боли, Уменьшилось и исчезло. И когда он весь погружен в коленях, а кто-то в голове, кто-то в сердце, это мешает процессу самоисцеления. А этот процесс, программа, которую я заложил в вас уже раньше, происходит все время 24 часа утром, днем, вечером, ночью. Этот процесс... Не управляем нами. Он умница. Этот процесс знает, где нужно лечить, и как, и что нужно лечить. В данный момент, что важнее. Когда ты весь концентрировал на своих коленях, ты мешаешь этому процессу выбирать там, где он видит, знает, а что видит процесс самоисцеления? То, что ты знаешь, он знает. То, что врач твой знает, он знает. То, что анализы твои, Говорят, он знает. Но он знает еще того, что ни, ни врач, ни ты, ни анализы не знает. Поэтому иногда бывают ощущения неопределенные в разных участках тела, в разных органах. Очень многие переводят это как болезнь, болезненные проявления. Нет, это не так. Это идет лечебный процесс, который вы можете ощутить и можете не ощутить. Но лечебный процесс идет. Поэтому не переводите это как болезненное явление, а как лечебный процесс, который идет там, где нам еще неизвестно. Предупреждает то, что может возникнуть и что не будет у нас с Божьей помощью. Я каждый раз, и сегодня опять хочу вспомнить понятие гипохондрик. Есть такой человек, это может быть мужчина, это может быть женщина, которые является постоянными посетителями амбулатории, врачей. Ходит, жалуется, их проверяет, делают анализы, рентгены и прочее. И ничего не находит. и говорят, все в порядке. Ему говорят, все в порядке, а он ощущает. Ощущает сердце, ощущает желудок. Он ощущает, он считает болезнь. Других нет этого. Болезнь, которую не могут открыть. Тот, кто очень хочет болезнь, он может вызвать себе болезнь. Поэтому концентрация на. И этот человек приходит от врача к врачу, от анализа, к анализу, все проверяет, все в порядке, а в нему болит. Он это переводит как боль. Болит. Ему не помогает объяснение, что все в порядке. А это очень просто. Чувствительность людей разная. Кто-то очень чувствительный. Кто-то погрузился в глубокое лечебное состояние с первых звуков музыки. Кто-то погрузился в это состояние с первых моих слов. А кто-то никак не погружается, и не, не, не надо погружаться ничего. Разная чувствительность. Есть очень чувствительные люди, которые ощущают, например, работу желудка, работу сердца. Не дай Бог. Постоянно слышишь, как бьется сердце. Он думает, что у него проблема. Он просто ощущает то физиологическое, что есть на самом деле, что обычные, нормальные, обычные люди не ощущают. Он ощущает. И когда ему объясняешь, что он ощущает то, что организм работает, и это ощущение нормальное для него, Вся гипохондрия проходит, прекращаются визиты к врачам, ненужные обследования, облучения и прочее, прочее. Очень часто под диагнозом гипохондрия, гипохондрия, скрывается повышенная чувствительность. Поэтому ваша задача, для чего я каждый раз возвращаюсь к этому, объяснить людям, которые ходят по врачам, постоянно жалуются, что может быть, он очень чувствительный, ощущает то, что обычный нормальный человек не ощущает. И переводит это как болезнь. Это не болезнь, это естественная работа организма. Потому что кишечник действует спазмы, Кристальтика гонит вниз. Постоянно. Также сердце работает сколько-то ударов в минуту. Также легкие качают воздух беззвучно обычно, иногда бывает со звуками, это нормальное явление для него, потому что его него повышенная чувствительность, никакой гипохондрии нет. Руки лёгкие, лёгкие, лёгкие. Посторонние звуки рассеялись. Удалились и осталась только музыка и голос. Музыка музыки, музыки музыка слов, музыка тембра, музыка исцеления организма и голос. Тихий голос. Спокойный голос. Успокаивающий. Исцеляющий иногда от таких проблем, от которых обычная конвенциональная медицина, которую я знаю 60 лет, вы сильно. Сегодня утром произошел случай. В наш синагог приходит иногда... На благословение Куаним, Беркат Куаним из соседней Хабарской синагоги. Еврей Хазан. Он великолепный Хазан. Приходит послушать. Обычно, когда выходит Куаним, перед Дароном Кодыш благословлять. Публику присутствующую на молитве деркат Коаним. Раб объявляет Коаним, то есть говорит, что сейчас будет говорить Коаним. Если Шалих Цибур, если тот, то ведет молитву, сам то уже раб читает текст трех благословений для коанима. они повторяют за ним очень музыкально, красиво, благословляя весь народ. Сегодня утром не было раввина нашего. Когда его нет, то мне, как старшему товарищу, дается право объявить коаним и прочитать этот текст, который они повторяют за мной. После благословения подошел русскоговорящий Хазан, прекрасный Хазан, очень музыкальный человек, и говорит, не глядя на выпитое вино в песах, не глядя на мацот, который ты ел, твой сочный баритон остался таким же. Он мне сделал такое на хатуруах. Такое, такое приятное состояние назвав мой голос сочень болит кажется что кто-то что-то сказал как-то слова действия если полной девушке говорят родители толстая корова все убивает Малоподвижному человеку говорят, Глэмп, тоже бывает, как нужно быть осторожным со словами. Никогда не говори ребенку, который взял не свое, что ты бор, борюга, хасухалива. Или ты врун, обманщик? Нельзя этого говорить. И вот это слово, сочный баритон, остался для меня. И сделал мне целый день радостный. День после песок. И тогда мне стало понятно, что многие пациенты говорят, говорят Лея, которая их связывает со мной, что мне ничего не надо, только пусть скажет слово, услышит слово. Голос тихий, спокойный, успокаивающий и исцеляющийся. Расслабление, успокоение, покой, полная расслабленность. Погружайтесь глубже под звуки музыки. Дайте музыке проникнуть в ваш организм, сделать баланс, равновесие, гармонию. Кто-то видит свои руки как руки. Родители гладящие головку ребенка, или руки любимого человека обнимающие любимую, любимую, или руки как ласты дельфина в море здоровья и мы плывем, плывем, плывем, а тут уже парит в воздухе. Взлетая высоко-высоко-высоко-высоко Мы летим туда, где нам хорошо Кто-то летит твое прошлое, вчерашнее, за вчерашнее Год тому назад, пять лет тому назад в Юные годы, подростковые годы, детские годы кто-то летит, парит сегодняшним, а кто-то ухощеряется лететь в будущее. Это полет цветной, в звуках, в ощущениях, обонятельных, вкусовых. Расслабляем мышцы горла, затылка, шеи. Открываются крупные кровеносные сосуды, проводящие кровь в голове, голову, головышка тяжелее. Но она не аконемевает, не деревенеет. нагибкой, гибкой, эластичной шее очень важна подвижность шейных позвонков. Проверьте. Кто-то кивает головой головушкой, как бы говорят да, да, да, кто-то из стороны в сторону, как бы говоря нет, нет, нет. А кто-то делает медленные, плавные, музыкальные, вращательные движения в одну сторону, в другую сторону. Очень важно подвижность сшение позвонком. Спина и отдел позвоночника. Поясница, таз с Макушка, шапка. Скальп. Волосяной покров. Мы ощущаем, как шапку. С тяжелой и теплой Корни волос крепляются. Нет выпадения. Нет перхоти, нет. Получается память, память, память. Концентрация, усвояемость. Получается настроение. А лицо наше каждый раз, когда мы делаем упражнение расслабления, или когда мы участвуем в нашем общем самоисцелении, лицо как маска, лоб брови, межброви, глаза, веки, корневица, зрачок, глазное яблоко, глазное дно. Видимо очень. Давление глазной увышается. Как таракта просветляется. Видим лучи вдаль, без очков, и вблизи чтении. Нос, дыхание ровное, чистое, сухое и теплое. И ночами уже не храпим, никогда не спим ни на животе, ни на спине. Автоматически привлечаем свой организм всю ночь. поворачивается с правой стороны на левую, с левой на правую, правую, левая, левая. Не скрипим зубами, не храпим. Щеки до ушей. Рот подбородок. Все лицо как маска. Маска легкая, выхладная, приятная. И хорошо и приятно. Никто. И ничто ни снаружи, ни изнутри не может помешать и испортить это настроение. И это настроение покоя, уверенность, исцеление держится и после нашей встречи, как каждый раз после каждого вашего упражнения расслабления. Я очень советую каждому из вас приобрести нашу книгу «Метод Мендельсона» со сборника «О гипнозе в прозе. Там все подробно написано. Лучше все это приобрести не в магазинах, где очень дорого стоит. Те, кто бывает в Иерусалиме, и те, кто знакомы их бывают в Иерусалиме, могут зайти и у нас приобрести эту книжку. Связ св «Связи, мне была связь с она этим делом занимается». отвлеклись от самых своих актуальных проблем. Поэтому и дали возможность процессом самоисцеления работать там, где было важно, и в этих местах тоже. А теперь я хочу, чтобы вы представили себе на мгновение коснуться, легкое легко прикосновение к тем местам, где проблемы ваши известны. Ощутить участки. Фокусы тяжести и тепла, нарастающие. Ничто не мешает, не волнует, не тревожит, не беспокоит. Хорошо и приятно. Приятно и хорошо. Погружаемся глубже, как бы и видя чудесный, целебный сон. Живет ваш доктор Мендельсон И не глядя, что у нас много, и чем больше, тем лучше Есть полное ощущение, что мы вдвоем Ты мой пациент, пациентка, и я твой доктор Ты и я Я и ты во всем мире Все окружающее только помогает, получая обстановку, усиливает лечебное воздействие, музыки. Мы с вами незаметно достигли пика Воздействие процесса самоисцеления, который будет продолжаться после нашей встречи. Каждая наша встреча ⁇ это праздничный день. И невероятно то, что некоторым непонятно, для чего и чтение предшествующее. Как непонятно, о чем я говорю. Как непонятно... Та песня, которую мы, я кончаю, из нас встречи. Но все это построено так, комбинация всех всевозможных воздействий, только на твою пользу, только для тебя, только для вас, только для нас. Руки легкие, легкие, легкие, воздушные, как магниты с небес, Тянут наши руки вверх. Появляется желание построить из рук антенны к небесам. Три хлопка моих. На третьих хлопок все делают усилие и строят из рук антенны к, небес, к небесам. Возносятся руки. Закреплять в то же время не кобиневшие они а гибкие, лосичные, музыкальные антенны. Через антенны гоним из наших организмов страхи, напряжение, сомнения, никаких лобков. Гоним вирусы, микробы, грибки, аллергии, вредные клетки, которые иногда вырабатывает организм. Бредные клетки. Страшные клетки. Полное очищение. Ощутите легкость, приятную пустоту, чистоту. Полное очищение. И те же антенны, принимают с небес силы, бодрость, энергию, свезут ли свод желание выполнять заповеди, которые только для нашей пользы. Создатель знает, что созданное им должно делать. Набирайте силу, набирайте батареи здоровья, пока антенны работают. И все. Не там, где и нужно было быть Теперь я веду обратный счет обычный мой. С 7 до 1. На счете один не раньше. Все открывают глаза. Всяко по команде включает микрофоны свои и как по команде аплодирует до небес. Для чего разогнать чуть-чуть застоявшуюся кровушку. и просить милосердия у небес. Семь. Жажда. Упражнение. Это моторный обмен. Самоисцеление, питье, питье, вода, вода, холодная, комната, горячая из-под крана. Живые свежие овощи в виде салатов, количество неважно, важное разнообразие, овощи, не фрукты. Три раза в день, даже символически. и любовь благодарность Всевышнему. Видишь, спасибо, слышишь, спасибо. Ноги ходят, руки, сердце работает. За все спасибо, спасибо, спасибо. Веришь, не веришь, не имеет значения сказать кому-то спасибо за то, что дано, то, что есть. Любовь своей половинки, которая все сильнее, активнее, действует. Любовь к родителям, если они живы достаточно Давайте, давайте, давайте им, давайте бесконечно. А если не живы, уже в другом мире любовь-то не кончается. Можно исправить то, что было когда-то нарушено. Любовь к своим детям, наше будущее, наша вечность на земле. Внукам, родным. А самое главное, учиться любить себя. Научитесь советские, бывшие советские, Люди, любить себя, любить себя, любить значит давать. И не себя, поскольку ты красив, молод, силен, здоров. Нет, а потому что ты создание Всевышнего, ручная работа. Хорошее настроение, шесть. Макушка как шапка. Меховая лицо маски легко, прохладно, приятное, Бриз, Наш родной, Средиземноморский бриз. Вечернее солнышко, теплый песок, легкие волны, которые падают на теплый песок прибрежно. Где-то вдалеке рощица, пальмовая, шелест листьев, слищи голоса. Хорошо. Пять. Натуральное лечение. Без лекарств. Без инъекций. Без прививок, Без операций, не дай бог, и не понадобится. Мы же предупреждаем такие проблемы, которые потом и не будут Вместе с тем, что мы исцеляем то, что есть, мы предупреждаем того, что может быть, не дай Бог, с возрастом, с временем. Сильное желание продолжить процесс самоисцеления. Дать процесс самоисцеления работать там, где ему нужно. Четыре. Как написано в книге инструкции, четыре упражнения, расслабления обычные, Сидя, не выбирая условия там, где находишься, не более пяти минут. И три длительные, которые не более 10 минут. Первое, в конце дня, сидя, сила, бодрость, энергия ощущение, что отдыхал, не учился, не трудился, не работал, отдыхал. Второе, перед сон засыпай моментально. Моментально. Где бессонница? Где? прекрасные сны. Не на животе, не на спине автоматически меняя левый бок на правый, правый, на левый, левый, правый, правый, правый, левый. Не скрючившись, не перекрывая голову, не скрипим зубами, не храпим. Левый, правый. Сны, чудесные сны. ночью идет процесс. По утрам, последнее упражнение расслабления, сын получил энергии помолодевшие, крепшиеся. Здоровый и преуспевающий. здоровые и преуспевающие. Три. Вспомнил что-то хорошее. Что-то радостное, приятное. Слава Богу, песок прошел. Свобода исцеления, избавление Гевла. И появляется улыбка. Улыбочка, которая оживляет человека, омоложает человека, оживляет. Дает Хаим. Улыбка от уха до уха, уха до уха. Улыбаемся. Кончаем нашу встречу с улыбкой. Аплодируем с улыбкой. И все делаем с улыбкой, живем с улыбкой. Два. Сила, бодрость, энергия. Прекрасное настроение. И один. Открываются глаза. Включаем микрофоны. Все. И аплодисменты до небес. Я хочу слышать вас. Хочу слышать вас. А вы слышите прощальные песни. Аплодисменты до небес. Как хочется вернуться, как хочется, вернуться. Как хочется вернуться. На нашем кульсу, все просто и знакомо Спросы ходят в гости, ходят за вести, в гости. День рождения исправляю, и новеньки провожаю всем двором. Съехались соседи, кто куда. И когда дома с мы с тобой мой друг шутили,